2, 3, 4, 5. Тот шестой. А их у меня 8. В общем, 8 ящиков. Ой, 6. 6 ящиков с 8 грядок. Это вот у меня виноград спит. Вот сыхады. Его жют. Смотрю. Здесь цветочки. Еще перцы, помидоры, все. Помидоры кончились. Баклажаны, кстати, очень себя неплохо чувствуют. Растут. Как ни в чем не бывало. Огурцы есть. Вот так я поднимаю участок. Закидываю вон бревен. И засыпаю землей. Иначе никак. Это вот уже я здесь только засыпал. А то здесь бывает по 20-30 сантимов воды по весне. Вот у меня клубничка. Ремонтантная сортов 5-6 ошибочка вышла надо было кто хочет на высоких грядках делать вот они были грубо говоря полные теперь она насколько опустилась вот, они все опустились то есть у меня нижняя это а для этой нужно грубо говоря для клубники нужно сделать вровень или эту опустить так что лук у меня в этом году тоже не удался муха поела виноград первый год Вот на этой вот у меня здесь земля очень-очень хорошая вот он первый год прямо вот пышет вот арбузик. Не знаю, успеет вызреть, не успеет, тоже очень поздно. Ну, эти точно не успеет вызреть дыни. Ну, виноград вот первый год. Растет. Обрежем. В следующем году должен быть уже более-менее хорошенький все спасибо за внимание всем пока вот на моем болоте такие раз растет картошка не очень вот если сделать грядку вот соседи делают грядку вот повыше вот там у них растет лучше тоже на привозили земли это я вот пелок привез для мульчирования так что вот так вот до свидания всем пока